Здорово, это Шамшурин и такая история. Значит, смотри на практике, один товарищ нам рассказал, что он познакомился с девушкой, встретились там где-то раза четыре. Что-то там к ней прикасался, пытался сблизиться, но как-то, видимо, неактивно. Один прекрасный момент он ее увидел в метро с другим мужчиной. То есть они не целовались, не обнимались, ничего такого не было, но как бы он почему-то подумал себе лишнего, что вот она вот с этим мужчиной, там, параллельно с ним тоже мутит и так далее. Так вот, потом она объяснила ему на следующей встрече, которая, между прочим, была, что это ее коллега, но что, в принципе, она имеет право на то, чтобы искать себе мужчину. Типа, чтобы он там лишнего не думал Хотя, как бы, мотивы, почему она так сказала Они могут быть разные Вплоть до того, что она, может быть, его немножечко э, Хотела, как бы, стимулировать Каким-то более активным действием Не знаю, но ну, для меня есть факты Что эта девушка продолжала приходить С э, вот этим нашим Димой на свидание Так вот, она сказала, что Ничего страшного, что я ищу себе мужчину Она говорит, что если я увижу тебя компании красивой девушки, то я обязательно этому обрадуюсь, то есть, типа, ты тоже можешь искать. Этот э, молодой человек, Дима, он спросил, может мне уйти? Она, конечно, как нормальная женщина, естественно, да, то есть, она не хочет говорить, нет, останься, что ты, то есть, э, я хочу, чтобы ты меня там добивался, или чтобы ты меня соблазнил, или чтобы ты вышел там, женился на мне, нет, э, то есть, она так говорить не будет, то есть, в принципе, давай так. То есть этот вопрос, он э, сам по себе бесполезен абсолютно, потому что ни одна нормальная женщина тебе не будет говорить, нет, оставайся, не уходи, продолжай, я готова. То есть, э, ну это прям абсолютно бесполезный и прям, я бы даже сказал, ну крайне идиотский вопрос. Женщина не хочет брать на себя ответственность, поэтому она никогда не будет говорить тебе, не надо, не уходи, продолжай. Хочешь уходи, хочешь, не уходи. Все просто. Вот. А он сморозил эту глупость. То есть, во-первых, да, смотри, то есть, во-первых, это очень унизительно для мужчины. Как вообще такое можно говорить, я не понимаю. Во-вторых, для женщины это очень показательно тоже, потому что она, как бы, ну, как бы, любая женщина хочет, чтобы рядом с ней был мужчина, который, там, добивается своих целей, получает то, что он хочет от жизни и так далее. Женщина – это лакмусовая бумажка. И если ты готов отступиться от женщины, которая тебе нравится... Там, при каком-то там потенциальном конкуренте или кому то еще. То есть, блин, ну зачем такой мужчина вообще нужен женщине, который не способен прийти к своим целям? Вот. Дальше, в чем нелогичность и неправильность этого вопроса? Еще раз, потому что тем самым ты перекладываешь ответственность на нее. То есть, как бы она должна решить, уйти тебе или нет, то есть, там, или, а, там, что тебе делать дальше с ней или нет. И, собственно говоря, в финале-то всех этих моментов хочется сказать, что это прямая дорога под каблук. Если вы себя ловили на том, что когда-либо вы задавали девушке подобные вопросы, это значит, что вы просто обречены... Показаться у этой девушки под каблуком в самое ближайшее время. Я надеюсь, что все-таки вы одумаетесь. Это звучит очень, по идее, глупо. Если у тебя есть причина уйти, да, как бы, бери и уходи. Если у тебя нет причин уходить, значит, не уходи. Что должна думать об, о тебе женщина? Почему он так спросил, давай разберемся, да? То есть и это вполне тоже понем, ну, понятно и просто. Потому что каждому из нас хочется какого-то такого зеленого сигнала светофора, чтобы нам помахали зеленым флажком, сказали, да-да, можно, все, я твоя, давай. Хочется убедиться в том, что женщина, с которой вы общаетесь, она тоже расположена к вам, что она тоже готова сблизиться, она тоже готова, как бы, она она, она готова. Вот. Конечно же, ему хотелось, наверное, услышать в ответ, что да, и я типа... Я не против. Но женщины, они по-другому делают свои шаги. Мужчина делает шаги навстречу при сближении, и женщина делает шаги навстречу при сближении. И женщины делают свои шаги по-другому. То есть сам факт, что она вызванивается, что она приходит на свидание, что она с ним проводит время, это уже очень и очень-очень хороший большой зеленый сигнал светофора, большой показатель. А пора уже запомнить, что женщины как таковые не будут вам никогда махать напрямую этим сигналом, напрямую этим флагом. И в итоге что было дальше? Значит, смотри, этот мужчина, Дима, он куда-то делся. То есть он после этого как-то все равно подумал, что, блин, раз там есть какие-то другие мужики, так и логично. С чего вы взяли, что если вам нравится девушка, вы начинаете там с ней как-то сближаться, ухаживать, не знаю, приглашать ее на свидание? С чего вы решили, что в этот момент она должна просто перестать общаться со всем миром. То есть у нее есть своя жизнь. Она у нее была, есть и будет. И в итоге Дима куда-то слился. И, короче, мораль-то не в этом всем. То есть... О чем мораль э, вот этого вступления перед видео, ты сейчас дальше сам все увидишь. Причем ты увидишь, чем закончилась эта история, и даже увидишь в прямом эфире звонок э, прямо у нас на тренинге, как этот человек звонил этой девушке. А мораль такая, что он потом ходил и мучился, он думал, э, и у него было в голове куча мыслей из серии, блин, а интересно, а есть смысл продолжать или нет смысла продолжать, а вдруг она слилась, а что будет, если я позвоню? И так мужчины очень многие мучаются. То есть они там неделями, днями, месяцами ходят и тратят свою жизненную энергию на то, чтобы вот э, как-то в голове своей делать какие-то догадки, какие-то гипотезы, вместо того, чтобы просто взять и выяснить, то есть просто тупо позвонить. И, собственно говоря, чем это все и закончилось, обязательно смотри дальше это видео, потому что мы просто настоятельно рекомендовали ему позвонить. И, как видишь, результат вполне себе даже приличный. Прежде чем ты будешь смотреть, значит, 10 по 13 июня в Москве я жду тебя на очередную летнюю практику. То есть у нас серия летних тренингов практика, ближайшая будет с 10 по 13 июня. Цены застолбили до конца лета, в конце лета стоимость тренингов повышается на 20%. Плюс я каждого желающего жду в Москве и в Санкт-Петербурге на однодневном мероприятии. тренинг, практически тренинг по знакомствам. Это тест-драйв, всего лишь один день, стоит дешево. И ты уже сможешь проверить свои силы, и самое главное, что сможешь взять несколько телефонов у очень красивых девушек самостоятельно, всего лишь за этот день, а вечером еще и позвонишь им, пригласишь на свидание под нашим контролем. Все ссылки под этим видео, смотри, чем закончилось, очень интересно, не переключай. При этом она же мне сказала, что типа, если ты хочешь, ты тоже давай там других там, смотри, еще если я тебя увижу другую девушку. Хорошо, ты... вот это, это отдельная и ситуация прийдет. интересная, вы с ней сколько да. раз уже виделись? Раз, Знаю, да. Это ты с ней где-то познакомился и начал я приглашать. Его, ты учил, да, ты, с... То есть... ты ну, начал да? приглашать ее на свидание, и на четвертом свидании она такая вот ни с того, ни с сего и говорит. Нет, я видел Петро с другим мужиком. Как, нет? нет, смотри, да. я тебе перевожу да. ситуацию, как она возможно, я могу ошибаться а -а -а. из того, что я сейчас слышал. Ты пригла... познакомился сделаешь, ты приглашаешь на встречи, да. Ты на них бездействуешь. Почему я трогал? За разные места. Ну, значит, ты не попытался сблизиться даже, даже если мы абстрагируемся от этого, возможно, она приходит на каждую встречу. То есть, в принципе, потенциально ты ей нравишься, но, возможно, с каждой следующей встречи в чем-то, это мы не знаем в чем, mm -hmm. просто самое тупое, предположить, это то, что ты ее не трахнул, mm -hmm. она в тебе, к тебе теряет какой-то интерес. И опять же, ходя к тебе на встречи, это не значит, что она должна все теперь отписаться от всех, у нее был какой-нибудь ухажер, был какой-нибудь друг, я не знаю, там и так далее. В этот же день познакомиться, это не значит, что она тебе чем-то обязана, понимаешь? Получается некая конкуренция, неважно, за женщину или, блядь, за забор на даче, да? И ты такой, да, может, это, пизду, забирайте, мне же 3 метра не нужны там заборы. Mm -hmm. Это для нее звучит так же. Тип, который там, возможно, и так она что-то где-то засомневалась в, в том, что ты ее мужчина мечты. Еще и говорит, мне что, съебаться? Съебись, конечно. Зачем мне, как женщине, мужчина, который не, не вступает в конкуренцию? Это параллель. Ты можешь, ну, не вступать в конкуренцию за меня, но так и у меня сразу мысли. Значит, и по жизни. Мы куда-нибудь поедем, там, не знаю, подойдет двухметровый темнокожий чувак, скажет, это моя женщина, давай, ты скажешь, конечно. Не, что Ничего, что, блядь, у нас дети общие, там, не знаю, там. Ты понимаешь, что у вас отношения что-то еще. Если ты увидел ее с другим мужиком, но они не сосались, ни что-то. Это не значит, что она должна теперь сидеть в заперти, блядь, в паранже и ждать, когда ты придешь и там пригласишь ее жениться. Другой вопрос, что, что она ответила. Если бы она, допустим, была заинтересована в нем, а это ключевое сейчас, что мы уже закончили эту ебанину, которой мы сейчас занимаемся, вместо того, чтобы заниматься тренингом. Если бы она была, на мой взгляд, тоже, опять же, могу ошибаться, в тебе заинтересована, она бы как раз сказала, нет, это все херня. Это типа курьер, там, не знаю, там водопроводчик, как в том самом фильме, да, кто угодно, но только нет, ты че, чувак? Это, бы, может быть, было бы преподнесено не как оправдание, но так, есть еще один процент такая версия, что, возможно, она тем самым хотела тебя как бы э, замотивировать на активные действия, может быть, но это тоже надо делать тонко, там надо прям разбирать дословно, что она сказала. То есть, что ты сделал неправильно, в принципе, неважно, для отношений ты ее рассматривал, или поебаться. Хотя, понимаю, ты там как-то воображал, она там шлюха оказалась, ходит с мужиками по метру, блядь, проститутка!» Все равно, ну, это обидно, это неприятно, но ты тогда я наступлю я на голову, сука, ее я въебу, короче, за это. Все равно, понимаешь, ты сделал в любом случае неправильные вещи, ты сказал, мне уйти... Но это просто унизительно даже звучит. Угу. Ты у нее разрешение спрашиваешь? Реакция у меня была хорошая. Да а наплевать на ее реакцию. Работает. Ты посмотри, как это воспринимает. Да, То да, есть который который... ты у нее спрашиваешь разрешение. А В итоге она сказала, Дима, что, мол, я. Как она, да попробуй дословно воспроизвести. Она да. сказала, что это мой знакомый, которому я помогаю по работе. Это уже заебись. Это давно было? То неделю, назад. Сейчас будем звонить ей. <э�> дальше? Да. Не-не, я, может, сейчас зря сказал, но мы будем ей сейчас звонить дальше. Because они напиздятся, и мы сразу будем звонить ей, вот эти да, два да. человека. Вот. Неделю, она сказала, что как бы она, она тоже продолжает... То есть сначала она сказала, что ну, это что что вот это, Mirror, так, а потом true. говорит, ну, хотя... Но я говорит, не понимаю, я же могу тоже продолжать поиски мужчин, и не против, если ты будешь тоже продолжать поиски женщин. Я бы не расстроилась, если бы увидела тебя... но ну, я так понимаю, это на мой взгляд, скорее да. она говорит, я бы не расстроилась, если пошел нахуй, как бы, как бы, я, в принципе, не, не сильно расстроюсь. Но чтобы сейчас... Некоторые люди, они, понимаешь, вот с этой незавершенной не в своей голове, в первую очередь, ситуацией, они ходят, и она их гложет, они каждое, сука, утро, там, месяц подряд, блядь, а надо было так, как? И для того, чтобы избавить себя и нас от этих мучений сейчас вот, можно просто позвонить, допустим, сказать, слушай, там, давай увидимся завтра. И если она, как бы, явно дает понять, что она не хочет, Нахуй стереть ее телефон, забыть и все. Вот, наверное, вот я бы сейчас так и сделал. Мы насмотрели здесь на тех людей, которые вот реально вот мучают себя. Он там, я месяц назад что-то, блядь, был на свидании. А как не быть? И он реально каждый день с этими мыслями, блядь, ходит и дрочит себя изнутри этими мыслями. И причем он настолько ему эти даже мысли, даже надежда на то, что эта телка не слилась, настолько важна, что он как удалить? А ч, а, а... да, блядь, удалить и забыть, понимаешь? 3-4 предложения, дальше уже спрашивают. Бля, вот эти Стас. все вопросы. представь себе, что ты звонишь своему лучшему другу. Как mm -hmm. ты это делаешь? Ты так же готовишься. Так, так, так, собрался, собрался, собрался. Как его зовут? Кого? Лучшего друга? Андрей. Честно, огонь. А если Андрюха сейчас Скорее всего, ты просто берешь там, жрешь булку, я не знаю, Андрюха, что там, блядь? Когда у Представь себе то же самое. Те, кто начинает здесь, блядь, просьбы, он подписывает себе ебучий приговор, Ой, поверьте блядь, мне. Блядь. Потому что, когда, блядь, начинается просьба, всем тише, блядь, мы специально говорим о рите, потому что ты можешь быть на улице, ты можешь быть в парке, ты можешь М -м -м. быть на катке, я не знаю, где угодно. А вот эти все просьбы, они опять связаны с завышенной значимостью этой, блядь, ватрушкина, которому сейчас всеми силами, любой другой женщины, неважно, это я сейчас, я специально пытаюсь такую терминологию использовать. Нормально к ним от бабы неплохие существа. Ну, чтоб ты сейчас понял, что не надо, блядь, вот из этого делать там супер-пупер, там, а птица можно летать сейчас? Может, там надо позвонить в диспетчерский центр и полеты на время мероприятия в Москве ограничены. Алло, Леночка, привет. Как у тебя там в Сочи отдыхается? Да, вот сейчас на. Пока на... нормально, на я с... слышал реакцию. На, я... на самую высокую О, Пантов, я там был как раз, чуть не обгорел, как раз, когда последний день в Сочи был, <соцентральный> так что тоже аккуратнее там <соцентральный> этот самый. <соцентральный> вот, слушай, э, ну <соцентральный> <соцентральный> пока ты там у тебя в Сочи оторваешься, <соцентральный> я уже тут хочу захотел тебя увидеть, между <соцентральный> прочим. Так. Ну прям вот близко увидеть, чтобы прям метр, чтобы для тебя был, чтобы я все мог разглядеть. Когда ты приедешь? Ну что, я а, сейчас скажу... Когда ты приедешь? Ты мне скажи, я пожалуйста. Я приезжаю третьего ночью, а, потом... Супер, в самые ближайшие дни мы с тобой да. идем куда-нибудь гулять. Ты оденешь Так и скажи. Два до слова. Вечера. Так, то есть, ты четвертого работаешь до вечера? подожди, сколько? Четвертого и пятого, да. Четвертого, четвертого и пятого, значит, есть. смотри, шестого числа, шестого, ты надеваешь красивое платье, а у тебя есть красивое платье? Да, вот это личное. и, ну, и конечно, откуда нам да да, да. Ты красивая девочка, вот. И мы с тобой я идем в девочка. ресторан. Согласен? Хорошо. И, я тебе, день, и я тебе позвоню за день и мы договоримся о времени. Все. Я тебе позвоню за день и мы договоримся о времени. А вот чулки, кстати, помнишь, я тебе дарил такие самые. Да такой кружочек такой большой. Да. Вот. Вот. Хочу увидеть. Я такой не вижу. Ну хорошо, ладно, надевай свои любимые тогда. все. Тогда все, давай, я тебя обнимаю, все, до скорого тогда. Все, давай, пока-пока. Многовато лишних слов, да? Из-за волнения я, причем здесь реально тяжело, потому что вот эти все сидят и смотрят, помимо даже самой женщины. Плюс вы смотрим, плюс эта женщина, ну, как бы, в целом ее реакция довольно-таки ну, не такая, что типа молодий в жопу. Как бы там есть надежда, я так думаю. Поэтому спасибо. Молодец. Мне все пизда, короче, просто поменьше вот этой болтовни, потом, на будущее, ты какой-то слишком такой, пока вот добрый. Вот, не знаю, для меня это вообще такой, знаешь, вот. Как... Бейсболты да, они в Америке ходят, смотрят, блядь, у него там пакет с этим, с попкорном, блядь, какая-нибудь кепка, пиво, вот да. они сидят, да, пиво, блядь, и там пластиком в стаканчике сидит, вот, Миннесота, блядь, давайте, янки, янки. Ну, то есть, факт, вот. вот больше мужика, больше как -то... Как -то... да, нет, вот сейчас. эти вот слова лишние, они как бы как раз вот этого мужика уменьшают, там. вот, там, это, это, вот, все, давай увидимся, раз сказал фильм бойлерный, опять же, 105-й раз всем рекомендую, когда там чел звонит по телефону, продает акции, и ему важно продать, он пытается пиздеть туда дальше, ему говорит, ты сказал, услышь какой-то ответ оттуда. Дальше сказал, услышь ответ. А потому что когда человеку очень надо, он начинает туда еще накидывать, напизживать, понимаешь? Чулки, да? вот, я, тебе, я, дарил, да? я хочу, чтобы ты одела красивое платье чулки. Все. Все она там что-то на это говорит, например, а чулки типа там тычётик, типа, ну ахия, давай скафандр тогда, не знаю, водолазный костюм. тогда я приду в чулках, похуй, то есть, ну сам факт, что ты это коротко делаешь. Я когда пришел, я сказал, что я хочу сэкономить пять лет своей жизни, чтобы там самостоятельно осваивать знаком... общение даже с женщинами и достигнуть того уровня, который можно получить здесь. Но сейчас я могу сказать, что я, может быть, за эти пять лет не смог вообще ни хрена сделать. Ну, до того уровня, который я уже могу, начиная развиваться здесь, ну, что-то достигнуть. Потому что у меня просто тупо нет ресурсов для того, чтобы это сделать. Вот, сейчас я здесь как бы получил ресурсы, которые мне дали мнение со стороны, что я делаю не так. Я там охренел, честно говоря, сам от себя. Вот, о чем-то я догадывался, когда по тебе прямым текстом, мужскими словами говорят, то ты врубаешься наконец-то что-то такое. Вот, здесь я получил опыт того, что там обосался, обосрался, обосрался, поставленную задачу сделал. Здесь я узнал, что моя жизнь может быть гораздо интереснее, легче, приятнее веселее, чем я когда-либо ожидал. Да, когда уставший, едешь после заданий домой и видишь симпатичную девочку в очках, и думаешь идти, подходить, не подходить, потому что хули я думаю, подходишь. И с ее телефоном да, уже идешь спокойно домой. Мало того, что можно, можно даже в 42 года в крестики -нолики, А да. мне 40, да, в крестике нолики, а потом врубиться, что можно становиться мужиком и в этом возрасте. Но для этого реально нужна помощь извне, иначе самому просто заговоряешься и хер поймешь. Вот. И я на самом деле ребята вам очень благодарен вот, и тренерам, саппортам, вообще за весь проект. Потому что ну, как бы ни одного вот рубля, который я здесь истратил, я считаю, я не в курсе, не истратился. А? Даже брендер, да. же съела больше, чем ты. Съела, но даже я ей благодарен, на самом деле. Потому что ее бы не было в моей жизни без этого тренинга. Хотя бы я мог пообщаться, практиковаться, потрогать, в конце концов. Вот. Чего, скорее всего, не было бы в моей жизни без этого.